В финансовом секторе утечки это практически утечка информации, это утечка денег. Но для того, чтобы более точно сформулировать, сколько этих утечек в финансовом секторе или в финансовых компаниях, или IT-компаниях и во всех остальных секторах, я обратился к материалам, которые регулярно публикует лаборатория Касперского. И если вы возьмете вот синенькие и вот красно-оранжевые сектора, вы поймете, что примерно половина всех утечек происходит в финансовых организациях. Когда мы говорим о том, с чем же приходится сталкиваться именно финансовые организации, мы в первую очередь пытаемся проанализировать, а что, собственно, необходимо защищать. Именно вот в банке. Ну, понятно, что в первую очередь это, собственно, финансовые данные. А к ним не при, буквально вот в затылок дышат персональные данные, потому что все вместе они, собственно, составляют те самые банковские сведения, которые необходимо охранять законом. Ну и тут можно рассмотреть. Внутренняя информация об анализе рынка, то есть это информация, которая критически важна для финансовых организаций. Информация о стратегическом развитии, куда какие продукты, куда мы завтра пойдем, с кем слияние, разделение. Это очень сильно влияет на финансовый рынок, на показатели стоимости акций, и это очень охраняемая информация. Ну, естественно, что планы развития коммерческих продуктов позволяют сохранять лидерство банкам, поэтому это в обязательном порядке охраняется. Сведения о реальной инфраструктуре позволяют, если утекают эти сведения, то это позволяет хакерам атаковать финансовые структуры, банки и, соответственно, нарушать функционирование, либо получать прямой доступ к защищаемой информации. Ну и понятно, что сведения о обеспечении безопасности бизнеса также являются защищаемыми. Информации. Понятно, что а, такой объем информации э, не может храниться в одном месте, он не может а, представлять собой один какой-то канал, да, это не могут быть одни категории людей, это самые разные а, категории сотрудников, администраторов, менеджеров удаленных менеджеров, IT-специалистов, специалистов безопасности. И каналы утечки информации совершенно разные. Да? Это может быть и почта, это может быть отчуждаемые носители, это могут быть самые различные армы. Сейчас появились удаленные армы, это средства печати, это, собственно, элементы корпоративных информационных систем, это интернет. И все это те каналы, через которые защищаемая информация может попадать во внешнюю среду. Что такое информационная система банка? Да, вот примерный такой срез типовой информационной системы, из которой можно сделать такой достаточно простой вывод. Все это очень непросто. Каждая из систем содержит какой-то набор данных, да, которые необходимо защищать, и каналы взаимодействия этих систем между собой, пользователями, все они являются теми самыми каналами, по которым эта самая защищаемая информация перемещается. И сразу встает вопрос, а что же тогда такое ДЛП-система и что именно она должна делать? на да, Традиционные dlp системы к сожалению, не могут покрыть этот ландшафт. И поэтому мы говорим не об ДЛП-системе, а да, о целом комплексе различных организационных программных технических средств, да, которые помогают нам контролировать перемещение информации, и анализ э, информации о перемещении информации да, позволяет нам э, строить некую систему э, обеспечения безопасности этих данных. Вся работа, которая э, позволяет нам защитить э, данные, да, она может сводиться к двум достаточно большим блоком мер. Это организационные меры да, и технические меры. Обратите внимание, что здесь еще речь до самой ДЛП-системы не дошла. Да, все начинается с того, что мы должны всю свою информацию тщательно прокатегорировать. Да, мы должны определить э, степень э, необходимой защиты, э, определить, в каких системах эта информация обрабатывается, в каких контурах она находится, Определить категории сотрудников, которые имеют право, легитимное право доступа к этим контурам, к этим информационным системам и к информации. Определить правила управления блокировкой внешних устройств, к которым могут быть отнесены USB-порты, всевозможные средства отчуждения информации, печать. Необходимо... Сформулировать правила управления доступом к таким а, традиционным каналам, как почта интернет-печать да, и внешнее устройство. Обратите внимание, определить правила, определить правила, определить правила, организовать правила использования, определить правила использования собственной ресурсов в сети. Да? То есть мы проделываем огромную организационную работу еще до того, как начинаем говорить о том, какие технические средства нам нужны. Ну, Естественно, мы должны обо всем этом рассказать сотрудникам, да, объяснить им о те, о те, те риски, которые связаны непосредственно с их работой на их рабочих местах, научить правилам безопасной работы с информационными ресурсами, к которым они допущены. Вот. И, естественно, организовать, подчеркиваю слово еще раз, организовать да, реагирование на те инциденты, которые могут быть э, выявлены э, в рамках э, работы по защите информации. Да, и только после того, когда мы поймем весь этот ландшафт э, проблем, ландшафт систем, в которых мы должны обеспечить нормальную защиту информации, мы можем говорить о том, что нам необходимы технические средства. Да, как только мы поговорили о том, что у нас информация категорированная, у нас есть э, определенные системы, внутри которых содержится эта информация, да, мы должны говорить о том, что нам необходимо сделать техническую реализацию управления доступом. Понятно, что как только мы э, реализовали какие-то средства управления доступом, технические средства, да, мы должны обеспечить Регистрацию и хранение всех событий доступа к ресурсам. Но это очевидное требование, да, что если мы кому-то что-то разрешили, кто-то что-то делает в системе, мы должны иметь возможность определить, то он делает, не то он делает, нарушал, не нарушал и записать все события, связанные с доступом к информационным системам. Ну, Следующий элемент состоит в закупке тех самых классических DLP-систем, которые на основе контентного анализа могут принимать решения, вот про которые говорил предыдущий оратор, там блокировать или контролировать. Да. И Кроме того, если мы вспомним предыдущую картинку, мы увидим огромное количество каналов, которые необходимо контролировать, то, естественно, нам нужно иметь возможность проведения контентного анализа того, что происходит в этих каналах связи. каналов связи не только наружных, но и внутренних, да, тех самых систем, которые составляют инфраструктуру корпоративной системы. Ну и для того, чтобы это все выполнить, необходимо... Внедрять э, системы класса DAM да, и анализировать трафик доступа к самим базам данных, потому что э, доступ к данным может быть абсолютно легитимный, особенно э, в момент там, реорганизации либо самого банка, либо э, если сотрудник собирается увольняться, ему очень хочется внести с собой клиентскую базу, да, он будет пользоваться своими штатными, штатными правами. И для того, чтобы можно было как-то выявить эти факты, необходимо контролировать все доступы к базам, контролировать доступы к данным, контролировать все действия, связанные, там, ну, например, с селектом больших объемов данных. Ну и поскольку мы имеем дело с событиями, и с событиями мы научились выделять инциденты, необходимо внедрение систем управления инцидентами. Это только верхний слой да, тех организационных и технических мер, подчеркну верхний слой, потому что на самом деле задач гораздо больше которые должны привести нас к нормальному контролю над данными внутри организации. Сама организация процессов реагирования на инциденты должна иметь возможность визуализации этих самых инцидентов в каком-то достаточно понятном виде, должен быть достаточно понятный дашборд, она должна работать в реальном времени. И самое главное, то что те сотрудники, которые работают с этой системой, должны видеть эти инциденты. Более того, видеть мало. Нужно понимать, что происходит за этими сигналами, которые дает система. Мы должны анализировать полученную информацию. Естественно, раз мы выявили инциденты, мы должны уметь реагировать, но ну и на основе реагирования мы должны улучшать систему, а самое главное, мы должны учить систему новым инцидентам и учиться самим для того, чтобы оставаться в тренде и уметь управлять нашей системой. Вот такой небольшой цикл деминга, а-ля Деминга, да, он является, ну, на мой взгляд, обязательным для офицера безопасности, который отвечает за DLP-системы, да и вообще за системы мониторинга. Собственно, вот такой кратенький экскурс в особенности DLP-систем финансовой организации.